Зрители из России, я обращаюсь к вашему разуму. 22 апреля может стать судным днем для России. Так случилось, что у меня в современной России нет друзей, но у меня есть любимый человек. Я надеюсь, что несмотря на все то, что произошло с коронавирусом, мы будем вместе, мы выстоим. Сегодня я хочу обратиться к вам, потому что для меня важны старики, и дети, вне зависимости от того, при каком режиме они живут, в какой стране они живут. Итак, 22 апреля может стать судным днем для России. Я прошу вас максимально расширить эту информацию, передать ее своим друзьям, задуматься о ней, просмотреть видео еще раз. Итак, 22 апреля будет так называемая всенародная Голосование о поправках в Конституцию. Теперь внимательно посмотрите, послушайте и уясните для себя даты. Еще 14 марта закон о поправках в Конституцию был принят, уже принят. Совет Федерации зафиксировал этот факт на своем заседании в этот день и практически сразу в этот день его подписал президент Владимир Путин. Теперь отменить этот э, закон э, не может никто. Э, ни Конституционный суд, э, ни какая-то еще другая организация. Его может отменить только народ, но мы об этом не будем говорить. А разумеется, Конституционный суд не будет его отменять. Итак, вы запомнили, 14 марта. Все поправки в вашу Конституцию уже утверждены. 16 марта Конституционный суд России признал эти изменения абсолютно законными. И на следующий день, 17 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля. Всенародного голосования об изменениях в Конституцию. Что можно об этом сказать? Я хотел бы поиронизировать над тем, насколько не распространен коронавирус в России. Но я не буду этого делать. Я живу в крупнейшей земле федеративной Германии. В Северной Риме Истфалье. У нас 18 миллионов жителей. У нас эпидемическая ситуация. И говорить о том, что вирус не опасен, это подлость. Я общался с людьми, которые умирают сейчас по видеосвязи. У нас введен запрет сегодняшнего дня на не то что массовые мероприятия, на выход на улице больше пяти человек В некоторых федеральных землях а больше трех человек Ситуация действительно очень тяжелая И это при том, что германская медицина считается одной из лучших в мире Если не лучшей, но ну, входит в пятерку Все советуют власти врачи, министра здравоохранения, сохранять расстояние между людьми не менее полутора метров. Теперь представьте, что в России по официальным данным около 109 миллионов избирателей, то есть 109 миллионов человек может прийти 22 апреля на так называемое голосование. Конечно, у меня остается надежда на то, что победит голос разума, что будет электронное голосование или всю эту фикцию, абсолютную фикцию, голосование по поводу того, что уже принято и то, что нельзя изменить. Или ее просто отменят. В конце концов, можно результаты подделать и так. Но я не говорю о политике. Я говорю о том, что 109 миллионов человек, даже если представить, что выйдет пятая часть, потом напишут, что прислал 99%. Это огромный источник заражений. Люди будут стоять, вряд ли вы соблюдаете расстояние в полтора метра между собой. И в обычной жизни, и в транспорте. Так 22 апреля может быть судным днем для России. Я говорю об этом для своего суд любимого человека, который живет в России. Я говорю об этом не потому, что мне кто-то платит. И я прошу вас максимально распространить эту информацию. Молодых я прошу убедить стариков, которые очень всегда обязательны, и очень серьезно относятся ко всяким голосованиям. Молодых я прошу убедить стариков не ходить 22 апреля на голосование, или даже в пивную, или я не знаю куда там ходят. Но в любом случае не собираться сейчас группами больше пяти человек, сохранять расстояние, все остальное вы услышите от профессионалов. Еще один момент. Мы сейчас в завершение поговорим о том, почему видео на эту тему постоянно блокируются. Если вы посмотрите, у меня идет э, лайвстрим. Молодые знают, что я пустил лайвстрим, и я занимаюсь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю распространением этой информации. Видит Бог, не получая ни копейки, нет ни какой правительственной, неправительственной организации. Я занимаюсь этим просто потому, что считаю своим долгом, как всегда считал, спасать жизни людей. И те, кто меня знают, знают, что я это делал действительно, и кого я спас, и как. Сейчас я продолжаю заниматься этим. Так вот, лайвстрим глушит до той степени, что если вы зайдете на мой канал и посмотрите, его могут смотреть не более шести человек. В этой связи хочу сказать, что европейское сообщество приняло сейчас внутренний документ о том, как прокремлевские тролли блокируют невыгодную им информацию. Почему они это делают? И хотя это документ для служебного пользования, он тем не менее не опровергается соответствующими европейскими кругами. Он тем не менее подтверждается ими. Еще раз поспрошу. Будьте бдительны. Не собирайтесь большими толпами. Чего бы это ни касалось. Голосование 22 апреля. Протестных акций против режима. Я не знаю, какими словами я могу охарактеризовать человека, который знает, что все поправки, которые он так хотел, в любом случае уже легитимированы. И тем не менее, во имя внешней, Поддержки поддержке народам назначает голосование в этой ситуации на 22 апреля. Сейчас я продолжу о том, что считает по этому поводу Совет Европы, европейские организации. А вам хочу сказать еще только одно. Эпидемическая ситуация, эпидемиологическая ситуация, простите за слово трудное, в России, она может оставаться сколько угодно долго благополучной. Потому что люди будут умирать в отсутствии тестов не от проявления коронавируса, а от атипичной пневмонии, от нетипичного гриппа, от еще всего чего угодно. Так будет фиксироваться. Сколько человек умрет, это никого не заботит. Потому что нет возможности защититься. И учитывая протяженность российско-китайской границы, учитывая того, что Остановка Поток китайских туристов была проведена с запозданием. Можно задуматься о том, насколько действительно коронавирус опасен для России, насколько он распространен. Я прошу вас всех выстоять. А когда мы все вместе, я надеюсь, выстоим, я выполню свое обещание. Я открою внутренние документы Европы, спецслужб. И мы вместе посмотрим, кто стоял за всем этим. На этом спасибо. Я прошу вас распространить это видео ради жизни. Возможно, Бог, или если вы в него не верите, ваша честь сочтет достойным то, что вы спасете хотя бы одну человеческую жизнь. Значит, свою вы уже, сколько бы вам ни было лет, прожили не зря итак еще раз 22 апреля может стать началом биоапокалипсиса для россии Хотя хотят апокалипсис уже идет сейчас он не видим но голосование за то что уже принято это знаете как если бы вам предложили съесть суп и накормили им, а потом спросили бы, хотите вы его или не хотите. Так 22 апреля может стать днем апокалипсиса для России. Я очень прошу людей из других республик, из других стран, владеющих русским языком, имеющих родственников в России, распространить это видео, показать им. Еще раз я делаю это потому, что у меня есть любимый человек в России, и я обращаюсь к нему. И первая ссылка пойдет этому человеку, поэтому я обращаюсь не за денег, не из-за чего-то, и обращаюсь потому, что люблю, я хочу защитить жизни, я хочу защитить детей, которые невиновны, в том, какой режим в стране, какие в нем люди, все такое прочее. Теперь. Скажу о том, что в Европе ситуация о том, как блокируется вся эта информация, как распространяются фейки, а я это вижу очень хорошо, хорошо известно. Вот, например, фашист Максим Калашников очень сожалел, что сейчас не скупаются средства массовой информации, здесь они скуплены. Это вчерашний день покупать газеты, сейчас покупаются по-другому, и эти многочисленные... Сетевые СМИ распространяют на разных языках информацию, которая дезориентирует, в том числе и ваших русских соотечественников, которые живут в Европе. В связи с этим, собственно, этому и посвящен доклад Европейской службы внешнеполитической деятельности, это ЕЕА, о кампании по дезинформации, Направленный против борьбы с коронавирусом. И эту кампанию проводят про кремлевские медиа, про кремлевские блогеры. И не только про кремлевские, я скажу так, что и про китайские, но об этом немножко дальше. Цель это вызвать с одной стороны панику здесь, в Европе, в том числе в Германии, и успокоить вас. Еще раз скажу, что касается вас, то режиму это будет выгодно. Вы знаете ситуацию с пенсиями. Вы знаете, что от коронавируса погибают в основном, по актуальным данным, старые люди. А это уже не новая нефть. Зачем же их кормить? Поэтому можно достичь троякой цели. С одной стороны, не раскрывая свою неподготовленность к коронавирусу, принимая самые разные решения. Например, в Москве запрещены, если я не ошибаюсь, сейчас собрания от 50 человек и больше. И одновременно назначается голосование. Еще раз повторю, около 109 миллионов людей в нем могут принять участие. Итак, против Европы идет... Война информационная на панику, против России наоборот, что все хорошо, преследуются некоторые другие цели. И в Европе специальным службам это очень-то хорошо известно. И доклад ЕЕАС, он как раз касается этого. Доклад внутренний, он не распространялся для прессы, не распространялся для СМИ, тем не менее он не секрет. И... Интересно, что сотрудник вот, пресс-службы из э, Петерстана, я имел возможность С ним поговорить, он отмечает, что Россия, я не хочу говорить Слово Россия, я буду говорить РФ, потому что Я разделяю страну и режим Россия это не единственный э, Источник Фейков Есть и другие Я скажу то, чего не, не договорил Господин Стана э, Если посмотреть на какие деньги делается успокаивающая информация. Это подлость, абсолютная подлость. Если посмотреть на какие она, деньги делается, то видим и второй бенефициар всей этой истории. Но еще раз повторю, мы о нем поговорим, когда мы наконец все преодолеем эту ситуацию. Когда снова будет открытое небо. Я, мои братья, мои друзья, мы стоим за открытое небо, за мир без границ. Если для вас это глобализация, ну что ж, вы можете быть ее противниками. Но я хотел бы иметь возможность, чтобы любимый человек был со мной, здесь, или чтобы я мог быть в России, чтобы вы могли приезжать в гости, чтобы вы могли пробовать разные блюда, изучать разные культуры. И за это многие герои сложились жизни. Теперь речь идет о полном закрытии границ и так далее. Но мы сейчас с вами говорим о самом главном сейчас. О том, кто виноват, мы поговорим потом. Сейчас мы говорим о главном. Еще раз, 22 апреля. Убедите всех, сделайте ссылки, пожалуйста, по телефону. Информация блокируется. Пожалуйста, не собирайтесь на всевозможные сборища. И уж, конечно, вас, наверное, удивит, что по Европе запрещены сейчас богослужения. И в церквях, и в мечетях, в синагогах отправление любых религиозных культов сейчас запрещено. Пожалуйста, не целуйте мощи. И подумайте о том, эти мощи, не слишком ли их много. И Бог мне простит то, что я сейчас говорю. Потому что это относится не к Богу, а к тем, кто унаследовал Право, кто считает, что он унаследовал Такое право от своих предшественников Представлять его на земле Не целуйте Остерегитесь Если вы верующий, Бог простит Если вы неверующий атеист Вы тем более хорошо меня понимаете Теперь скажу о том, что Естественно, сразу Заявление Европейской службы внешнеполитической деятельности вызвала негативную реакцию в современный РФ и естественно что отвечал на этот доклад хотя он его не считал, я не знаю какими языками владеет вообще пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и Дмитрий Песков сразу же назвал доклад о дезинформации русофобской одержимостью. И по его словам речь идет о каких-то голословных обвинениях. А в документе, дескать, который я упомянул, нет ни одного конкретного примера. Я знаю, что я не убежу господина Дмитрия Пескова. Кстати, хочу для вас заметить, что президент Путин, который объявляет своим указом от 17 марта, голосование 22 апреля, общенародный день, даже журналисты его кремлевского пула проходят очень тщательное обследование на коронавирус. Если мы посмотрим вглубь, то в 2013 году Кремль, администрация президента, были проведены мероприятия по усилению мер предосторожности в связи с возможной биологической и бактериологической опасностью. Еще раз, я обещал предъявить некие документы. Я это сделаю, когда мы выставим. Сейчас самое главное выставить. Так вот, для господина Пескова я хочу объяснить, как это происходит. На маленьком примере, сейчас я не могу распространить правду о том, что происходит в российской сети «Контакт», в «Контакте». Группы, посвященные коронавирусу, стираются, уничтожаются, деактивируются в связи с тем, что якобы они, ну вы можете сами посмотреть, занимаются не своей деятельностью, идут против своего профиля и так далее, и так далее, и так далее. Эта информация блокируется. Что касается YouTube. Если предположим человек хочет узнать другое мнение, он вряд ли найдет это видео. Ведь действительно блогеры, ютюберы, прокремлевские или про китайские, они сидят на хороших деньгах. Их главное дело производить хорошее впечатление, давить своей харизмой. Например, отныне неуважаемый мной Максим Шевченко, ложь которого я хотел бы особенно разобрать, который рассказывает россиянам о том, как все это безопасно. Один из многих, если вы вводите в поисковике YouTube информацию, правда о коронавирусе, ложь о коронавирусе, вы сразу натыкаетесь на то, что предлагают вам вот эти продвинутые блогеры. Иными словами, та информация, которую даю я, она просто не имеет возможности быть широко распространенной. Она будет на 20 на 23-й странице поиска и так далее. На этом я хотел бы закончить. Хотел бы обратиться к тем людям, к тому же Максиму Шевченко, который успокаивает вас к тем, кто сеет дезинформацию здесь и, с другой стороны, на панику сеет, и, с другой стороны, успокаивает россиян. Я хочу обратиться к вам и сказать, вы, наверное, знаете актуальное экономическое положение России. Вы хорошо накормлены. Вы хорошо знаете, что многие из вас сидят, образно говоря, на китайских деньгах, если не на кремлевских. Вы надеетесь хорошо прожить жизнь. Но та ложь, которую вы сеете, она может сказаться на ваших детях. И есть высший суд. И на нем вы никогда не оправдаетесь за то, что вы делаете. Потому что можно врать о чем угодно. О чем угодно. Но не тогда, когда эта ложь касается жизни миллионов людей. Я благодарю вас, друзья. Я еще раз прошу распространить вас это видео. Большое спасибо. Оставайтесь с каналом. Я надеюсь, что мы выставим вместе. И тогда я оглашу те документы, которыми располагаю. Давно вы можете посмотреть под соответствующим видео мое обещание. Я расскажу вам, как и что происходило. И расскажу вам, почему сейчас молчат лидеры Европы. Если вы хотите от меня критики Европы, вы ее услышите. Да, действительно, Европа, создав прекрасное здравоохранение, прекрасную медицину, будучи во многом передовой, она утеряла свои внутренние европейские ценности. Она боится выступать за свободу, за открытое небо. Она слишком сейчас... До этого момента. Напоминает ребенка в песочнице. Такого сытого да, буржуйчика. Которого охраняют. Мощные силы. но Который не хочет не разбираться ни в чем. И поэтому. Мы видим. Фейки. Мы видим слова о том. Как все это не страшно. Для россиян. И наоборот. Как все ужасно и отвратительно. Здесь. Для нас. И не видим смелого. Отпора всему этого навряд ли мы увидим. Ведь даже доклад, который я упоминаю, всего лишь служебный документ на самом деле. Такова ситуация. Вставайте с нами. Я обращаюсь к любимому. Я обращаюсь к тем, кто хочет слышать правду. Я не получаю денег ни от кого. За это. Это моя инициативная деятельность. Это мой профессиональный долг. Это... Moje ciść.